Да. К концу года остаются самые стойкие, самые упорные, кто хочет постичь глубокие вещи. И действительно, значит, за этот год постигли вы глубокие вещи. И я надеюсь, что на нашем последнем занятии в мае мы дойдем и освоим уже, и... Категорию определения Одну из таких фундаментальных последний. Последний. В этом году последний В этом году после мая больше не будет занятий. Ну, партийная учеба в мае заканчивается а. Как всегда а. Летом политик уходит на дачу а. как Наверное, да, это не оставляет нам возможности, вернее, это оставляет нам возможность изучать, значит, диалектику летом на даче. И, так или иначе, это необходимый этап. Каждый человек, он так или иначе, все равно изучает Гегеля, науку логики Гегеля. Казенов, Михаил Васильевич. Это все хорошо в помощь. То есть, вот... Самому, скажем, кто-то, если сам начнет, начал бы читать науку логики, он бы не разобрался во многих вещах. А с помощью лекций, вот таких вот книжек Михаила Васильевича, у меня там была книжечка на эту тему, он может разобраться. Даже и в этой самой умной книге в истории человечества. Вот я считаю, что сравнимо с ним только метафизика Аристотеля. Но ее тем более трудно читать. Вот, скажем, первая моя философская книга, которую я приобрел на деньги, купил в жизни, это была категория Аристотеля. Такая маленькая книжица категории, издана 1937 года. Вот, Я начал читать на первом курсе философского факультета начал читать, и я понимаю, что вот предложение то я вижу, понимаю, прочитал, оно складное, но я не понимаю, о чем тут речь. Думаю, ну это я, наверное, еще не созрел. Отставил. Вернулся, когда начали изучать лойку э, на факультете, на курсе на моем. Вернулся, читаю, все равно не понимаю. И те, а вот теперь я ее начал читать после Гегеля. Я понимаю, что сам перевод, он как бы перекрывает понимание. Он говорит, значит, о подлежащем. Вот подлежащее такое-то и такое-то. Я понимаю, и вы будете читать, будете понимать, подлежащее это, подлежащее и сказуемое. То есть это русский язык. это вы догадываетесь? Что субъект? Почему-то же я застрял внимание на этом деле. Да. Можно сказать, что это субъект, но в логическом смысле. Это вместе с собранием. Не надо. Закончим, закончим это. Да. В логическом смысле субъект есть предикат. Когда в логике рассматривают субъект, но в этом вот субъект есть предикат, субъект означает не то, что у нас, вот, скажем, Михаил Васильевич, он обычно субъект понимает как человек, человеческий субъект. А здесь, а в логике понимает субъект, это предмет. А у Аристотеля, по-древнегречески, по «гиппокейминон» – такое есть слово. <coughs> Причем Гегель его и не переводит. Почему? Потому что это, это не субъект <coughs> и не подлежащее, а это и субъект, и подлежащее, и то, что, явля то, что является основой, то, на что навешиваются разные определения. То есть, это некоторая сущность. Или там, значит, у Аристотеля в категории, что такое сущность? Сущность – это отдельный человек или отдельная лошадь. Почувствуйте разницу. Одно дело мы изучаем у Гегеля, да, сущность – это что-то там глубокое. А у Аристотеля это отдельный человек или отдельная лошадь – это вот сущность. Это вот гиппекейменон и есть, да. Вот отдельная лошадь. И потом мы эту лошадь начинаем накручивать. Значит, понятие лошадь это общая, а отдельная лошадь это единичная. Лошадь это понятие. Слово лошадь, да, это понятие общее. А единичная или субъект в логике, или именон это отдельный человек, отдельная лошадь. То есть, как бы ну, другая логика совсем если э, значит, рассматривать аристотельское это понимание. <coughs> Аристотель, он еще не, у него сущность, она еще двоится между вот этим гиппокейминоном, да, отдельным предметом, в котором есть и всеобщее. Значит, и нам, и, и нашим мышлением мы по сущности понимаем всеобщее, выражением которого является единичное, то есть как бы противоположное. У нас противоположное с Аристотелем понимание. И я в университете участие, вот этого не понял. Это сейчас я, изучая греческий язык, вникая через греческий, значит, в Аристотеля, понимаю теперь, почему это так и почему мне тогда это было непонятно. И сейчас начинающему человеку это тоже непонятно. Почему-то что это другая. В каких-то отношениях это другая логика, другое соотношение понятий. Так же, как и субъект Тут все мне не удается с Михаилом Васильевичем поговорить на эту тему Мы-то мы как-то с вами вспоминали здесь Субъект, это что такое? Субъект? О чем здесь? Единичное не, о чем не надо путаться, ваше понимание Что такое субъект? О а чем идет Это я сейчас вот наморочил вам голову с логикой о чем идет речь на кого воздействие идет. А признаки Наоборот. Тот, кто воздействует. А, тот, кто воздействует, да. Субъект ⁇ это тот, кто действует. И мы привыкли, философии привыкли, преподают. Человек имеется, мол, в виду. Но человек то субъект. Всякий человек есть субъект. Но не всякий субъект человек. Субъект в этом смысле более широкое понятие, да, чем человек субъект. Теперь... Но и человек, он субъект, когда действует. И поскольку человек это, кроме того, что он субъект, он еще самость, вот в книге своей я разъясняю и различаю субъект и самость, вы не различаете самость и не понимаете самости. Видимо, придется этим тоже позаниматься. Значит, <как> вот всякое живое, оно действует автоматически. И в этом смысле оно самость. Оно действующее, скажем, мы спим, а организм -то наш работает, он действует, да, он себя сохраняет, поддерживает, процессы идут, вот, так же и эти вирусы, микробы и прочее. А можно вопрос, вот, субъект предложения просто в русском языке, это в логике именно так, или вот, допустим, в предложении? Это не в логике, а это... В жизни. <къех> в жизни и в английском языке это даже отразилось в живом языке. По-английски предмет как субъект. Subject, subject. А вот если в предложении стол упал или синий, там, допустим, или предмете каком-то идет, там, ну, раскладывается на субъект, предикат, как то, что есть что-то, оно вот такое-то, такое-то, это не подходит? Так это в логике мы так и рассматриваем, да. когда логические предложения там записываем или анализируем. Ну, субъект есть предикат. А мы говорим, что субъект это тот, тот, кто действует. Субъект тот, кто действует, да. По определению субъект это тот, кто действует. А в логике, в логике значит, и в гипеке да, он лежит в основе, он обосновывает. Вот, значит, вода, да? Вот эта банка, как единичная, она содержит в себе особенный... Кстати, вот я и назвал там банка или бутылка, да? Бутылка, я говорю, когда бутылка, это бутылка вообще. Бутылка – общее понятие. Я называю этот предмет общее понятие. Но эта бутылка-то, она не общее понятие, а она конкретная бутылка Байкала. Она особенная бутылка. Да, бутылка Байкала. Теперь, я уж не говорю, что особенная, она противоречит общему. Оно не общее. Оно находится к нему в противоположности. Теперь это даже не особенная бутылка Байкала, а это данная бутылка Байкала, которая находится у меня. Единичная бутылка. Поэтому эта единичная бутылка, она содержит в себе и особенная, и всеобщее. И в этом смысле она и является вот этим гиппокейминоном, вот этим единичным предметом, вот этой сущностью, да, которая, о которой все сказывается. Поэтому можно переводит, когда предложение, вообще-то это правильно, только это грамматически. В, грама, в грамматике это правильно, но это не истина с точки зрения вот этих соотношений, общего и Поэтому Ленин, значит, там... Э конспектирует историю философии Гегеля, значит, что греки не разли... значит, слабо различают единичное и общее. Так это и мы слабо различаем, единичное и общее. Скажем, кто там различает, что тут общее, что тут единичное? Это вот мы сейчас с вами занялись этим предметом, мы вот это поразличали и скажем, или, скажем, Михаил Васильевич там в лекциях когда, или в занятиях там ведет речь о понятии, ну вот он там делает эти развлечения. А так люди-то, они не понимают их, их развлечений, не видят и не понимают их значений. А значение тут принципиальное. В введении фенологии об этом же Гегель говорит, чтобы выразить вот этот отдельный листок, Нужно затратить столько энергии, что, скорее всего, он сгорит и стлеет. Почему? Потому что если о нем мы начнем, вот как о гипокаминоне, об этой вот сущности, да, говорить, мы будем говорить целый день, и, может быть, дня не хватит. Почему? Потому что я начинаю. Это листок. Это листок бумаги. Бумага сделана на каком заводе? Ну, давайте отдадим в лабораторию. Дальше нам скажут на Карельском, в Сенежском заводе. Листок такого-то формата, листок, которому уже 10 лет. Листок имеет такую-то формулу химическую, эта химическая формула состоит там из таких-то элементов. И так целый день я вам буду рассказывать об этом лиске и не расскажу, потому что он всеобщий содержит все в себе. Поэтому, причем, это вообще-то знал еще Гераклид, который говорит, если мир сгорит, то мудрец по дыму может восстановить, значит то, что сгорело, восстановить в смысле сознания, да, узнать то, что сгорело по дыму, но ну, мудрец, и это правильно. И Аристотель это выражает знаменитой формулой Пантарей, значит все во всем, в этой весь мир есть, да, в этом листке. Другое дело, что мы до этого не доходим. Мы листок и листок. Листок есть листок. Тождественное. само тождественное. А можно сказать, если греки плохо понимают общее и единичное, то мы произошли от греков. Да, конечно. Мы не произошли от греков, а человек, он проходит эти неизбежные стадии. И биологически индивидуальная жизнь, она проходит жизнь рода биологического, и там, скажем, в зародыше мы как бы воспроизводим всю эволюцию живых существ. Наш зародыш, он проходит всю эту эволюцию в индивидуальном виде. И также и в духовном. Человек, он это все должен пройти, он должен этому всему научиться, и он должен дойти до этих высших форм. Но он до этих форм-то доходит до высших современных, если он науку логики изучил? И другие там выдающиеся президенты, скажем, Карла Маркса Или не доходит И он живет-то с нами, современник да? А духом он, значит, где-то до рождения Христа Это вот тут меня поздравляет, дочь С чем-то? С вас А я ей пишу Вы, идолопоклонники Вы эти самые Паганы это как перевести на язычники. язычники? Да, по латински это паганы. Да, да, Называть да да, да, да, да. Что вы язычники вы и Христа вы воспринимаете как язычники. Для вас Христос не личность, да? не субъект, а идол. И вы ему поклоняетесь, как и выдол. И так и говорит церковь, жает, вдавливает с детства. Верить в Бога. Это вот в камень, в дерево раньше там в древности верили, в животного, прародителя рода. Вот так они верят в Христа, выдало, во внешнее, в объективное. Тогда как Христос-то их призывает, значит, верить как личности, и Богу, и Ему. Значит, поэтому Тютчев и говорит, вспоминал я или не вспоминал этот стих? тютчева да-да-да-да-да. Путь промысла его неведом потому, что веруют в него, но веры нет ему. То есть в него они верят, как язычники в него. И это отупляет, и это специально, я вот теперь понимаю, что специально отупляют народ. Вот его и заставляют быть язычниками. Чтобы они не дошли до субъективного духа, чтобы они оставались вот такими оковалками, не понимающими, что за зарплату надо бороться, что это закон жизни капиталистической, не выдумка там Маркса или Ленина или Попова или еще кого-нибудь, а это необходимая жизнь. Марс прямо и формулирует. Профсоюзные износы, они входят в заработную плату. Или вы платите профсоюзные износы и боретесь в профсоюзе, и тогда ваша зарплата растет. Или вы не платите, и тогда она не растет, и вы нищие. Потому что платите вы 1%, или там 2% выдающиеся профсоюзы, а зарплату тут вы увеличиваете на 5, на 10. Да хотя бы даже если вы ее только сохраняете из-за противодействия инфляции, и то это был бы большой выигрыш. А если вы не боретесь, она уменьшается у вас, если вас грабят. И если вас грабят, и вы с этим соглашаетесь, вы рабы. Рабы. А? Говорящие орудия – это объект. Да, говорящие орудия – объект в собственном смысле. А начинается все что они, с того, что они в сознании их делают специально объектами, и Бога их делают объектом. Тогда как Иисус говорит, я научу вас истине, и истина сделает вас свободными. Вот он с чем пришел. Поэтому Гегель говорит о нем, что это революция. Революционер. И Марс говорит, и Энгель где-то говорит о революции Иисуса что это была революция глубокая, духовная. Так же, как, кстати, реформация. <coughs> Тоже Гегель говорит о реформации. О реформации он говорит так. Без реформации не было бы революции, вот этой великой французской и ее последствий. Вот реформация была духовной революцией. А что значит реформация? Реформация – это Лютер в начале 16 века выступил против католической церкви, вот против ее вот этого значит, объективирования Христа и против продажности Христа. Продажи, не продажности, продажи Христа. Они же начали индульгенции это продавать. Продавать, значит, прощение это за денежки. То есть это уж совсем извращение Христа и христианства. Поэтому Лютер и выступил против этого. И, кстати, значит, это такое ну, отрицание старого и изжившего себя, а у него и положительное. А положительное в том, что он утверждает, что человеку не, нужно, не нужна церковь как опосредствование в отношениях с Богом как субъектом. Он – Бог – субъект, и мы – субъект, да? И нам какие-то опосредствования, и тели, тем более вот эти пьяницы жирные, типа Кирилла нашего, они нам не нужны. Мы сами теперь культурные люди, можем общаться с Богом. Сами прочтем Библию так же, как и этот Кирилл. Мы еще лучше прочитаем с Гегелем. Кирилл без Гегеля, а мы с Гегелем прочитаем. <как> <как> То есть он тогда выполнял эту же самую задачу, что э, привить человеку понимание Христа как личности и индивидуальной личной веры Богу. Не в Бога, как выдала, да, а Богу. То есть это все вопросы очень глубокого духовного существа. Другое дело, что ну как-то нет у нас времени этим заниматься. Но мы хотим занимаемся вот этой подготовкой Гегеля, с помощью Гегеля, чтобы такие вещи понимать и разбираться, чтобы нас намеки не обманывали. Нас-то обманывают, проводят намеки не. А можно... Я многих знаю верующих таких, которые ходят в церковь просить зарплату. Да, вот, вот, да, вот. Во, да, да, во. относится вообще к вере, к каким-то богам? Так я говорю, это маразм и есть. И он зафиксирован в анекдотах многих было при советской власти. Значит, старушка молится, «Господи, помоги отремонтировать забор, Господи, помоги отремонтировать забор». Грузин рядом стоит. «Бабушка, сколько тебе надо на забор да? «Ой, да хоть бы ты, хоть бы 100 рублей!» «Так, на те рублей не отвлекай, Господа!» Да, вот так, и таких много было анекдотов! Так что, значит, логика, вот, эта вещь сложная, казалось бы, привычные такие понятия, но они а получают при истинном освещении совершенно другой, подчас противоположный смысл. Вот и тот пример, который Гегель приводит с листом, и тот, о котором я говорю с гипокеименоном, да? что вот, изучал, я изучал, и было непонятно. И только под старость лет через греческий язык, через изучение греческого языка, древнегреческого, значит, начинаешь понимать, о чем там шла речь. А если ты начнешь непосредственно вот сам читать ты этого не поймешь поэтому надо пользоваться тем что есть и мне жаль что товарищи не все значит приходят пропускают занятия так. значит нам в этом году если мы доберемся до определения разберемся с определением то это будет очень большой успех скажем вот для примера, я вам могу привести такой с определением случаев. Вот, скажем, когда я пришел в Ленинградский государственный университет, столкнулся там с профессором Матвеевым. Ему тогда было 81 или 82 года. Математик, доктор математических наук. И он, оказывается, любитель Гегеля. Мы с ним столкнулись на этом, что он изучает науку логики Гегеля. Вот. Ну, и я так подволь, чтобы повыяснять, насколько он, значит, Гегель это усвоил его спрашиваю ой, забыл, как же его звали-то? Виктор Алексеевич Виктор Алексеевич определение-то, как вы определяете? определение-то ну, это вот краткое описание существа дела я говорю, а вот Гегель-то не так определяет а как а вот. так вот. Да, надо посмотреть. Но он-то мне сказал, так как все нынче определяют. Да, это краткая речь по существу дела. Но у этого, это взято у Аристотеля. Аристотель где это он? Говорит -то? Да, наверное, в аналитике. Что такое определение? Определение это кратко по Аристотелю, точно, краткая речь о сути бытия. Почувствуйте разницу, да, о сути бытия, вот не о бытии, а о сути бытия. И краткая речь, и действительно, определение, самой краткой формулы определения или форма определения, она похожа на суждение, да? Скоро. Цена есть денежное выражение стоимости. Цена есть денежное выражение стоимости. Вот если настаивать, то это суждение. А если не настаивать, то это вроде предложение. Сына это денежное выражение стоимости. Да. Или идет снег. Это просто предложение. Идет снег. А если вы утверждаете, что идет снег, а не дождь, тогда это суждение. Разница у нас настаиваете. настаиваете вы или нет? Почему? Потому что настаиваете вы на истине. Суждение может быть или истинным, или ложным. Вот у него такой свой. Предложение, оно равнодушное к этому делу. но предложение – предложение. А суждение, оно сказывается об истине. И человек, когда утверждает, он претендует на истину или отрицает. Тоже он претендует на Это не дождь, а это снег. Или это не дождь, просто. Это он отрицает. Но это тоже с претензией на истину, тогда это суждение. Так, суждение... С чего это я перепрыгнул на суждение-то? С определением. А, с определением, да. То есть, вот так определение э -э -э, везде понимают, но не в этом... Это правильно, да, и у Аристотеля это точно выражено. Значит, и... Но это не истина, не в этом дело. Это как бы, ну, субъективные. Вот я у меня речь такая, осуждение, а у него другая, у него третья, а у него четвертая. А определение, что такое по существу, поистине, определение грубо говоря, а, это качество. Определение вот этой вещи, какое? Стол. Стол. Вот и все. Но это пример. А когда мы говорим определение, определение – это именно мысль, да? И она должна быть истинной, она должна быть точной. И так далее, и так далее. Вот до этого мы должны дойти. Если мы за год дойдем, и каждый из вас с этим разберется и сможет до этого дойти, то это будет очень большой результат. Значит, за год. Ну вот, все собрались, да? Можно начинать. Итак, мы с вами рассмотрели иное само по себе уже значит не раз и более-менее с ним разобрались и я надеюсь что потренировались и в основном значит, могут сделать этот переход и убедиться что значит иное само по себе само по себе есть изменяющееся. Изменяется на него что-то другое, а в самом же себя, и поэтому есть тождественное, но отрицающее свое инобытие, которое оставляет в нем свой отпечаток, свой момент. Значит, Значит и вот это рассмотрение иного самого в себе мы закончили и сделали вывод, что поскольку оно иное, Такое же, как и тождественное, все, что говорилось об этом ином, относится, значит, и к нечто. Да? И теперь надо двинуться дальше. Что же происходит э, вот с этим соотношением, значит, изменяющегося нечто и тождественного нечто? Ну что, Ксения, вы подумали на эту тему? Но ну, можете двинуться? Ну попытайтесь. Нечто сохраняется в своем не менее наличном бытии. Да, вот почему оно сохраняется. Ну, потому что, несмотря на то, что оно отрицалось и стало иным, оно было взято как небытие, то есть как иное, оно тем не менее восстановило себя как тождественное. Состояние. Да, да. Вот и все. То есть все очень просто. Но когда я уже после университета лет десять, наверное, изучал сам потом науку логики, я понял, что вот преподаватель на философском факультете, который именно был специалистом по немецкой философии и, в общем, занимался с нами науку логики, он этих вещей не понимает. И я, чтобы убедиться, прикинулся валенком, позвонил ему и задал простой вопрос. Я говорю, это НН, почему нечто сохраняется в отсутствии своего наличного бытия? И он на этот простой вопрос не смог ответить. Хотя вот недавно, но самостоятельно и упорно занимающийся человек, он спокойно отвечает на этот вопрос. Еще раз сделайте одолжение. поскольку оно было взято как небытие, как иное, но восстановило себя как тождественное самому себе. – Да, вот и все. Поэтому оно... и вроде его нету, и оно сохраняется. Оно есть. Сохраняется – значит, есть. Дальше. <свят> – Стало быть, нечто не есть только своё ему бытие. И несмотря на то, что оно тождественно с ним, нечто ведь есть оно, тем не менее, и не тождественно с ним. Следовательно... Uh, сейчас нужно сам uh, следовательно, оно с ним соотносится да. как-то. Следовательно, оно с ним соотносится как? Оно имеет его в себе как-то... Да-да. Uh, и таким образом ну, вот, вот это соотношение, это и на бытие э, есть, называется бытие длинного. Да, называется оно, бытие длинного.. Пример, пример, вы можете бытие длинного нам сказать? Ну, например, биологическая природа человека. Э, есть его бытие для иного, поскольку сам человек есть мыслящий разум. Человек есть мыслящий разум, но э, в нем есть его бытие для иного, так что жена придет домой и скажет: ну и животное. Это что-то очень сложное у вас из науки. Проще. Причем мы же занимаемся всеобщими категориями, Любой предмет он может быть примером. Любой, почему? Потому что любой предмет есть бытие для иного. Любой. Это, это, это что за предмет? Это предмет для нас, можно попить. Он предмет для иного, для человека, для скотины. Скотину тоже надо поить Вот водой-то. У меня есть хороший, очень нежный пример. Мать, она же не сама для себя мать, она мать для кого-то иного. Конечно, для любое, все. Я, причем, всеобщим образом. Я, значит, для родителей. Ну вот родители умерли, к сожалению. Для жены, для детей, для вас. Вот я попёрся из вышнего лочка, да, приехал. Вот, преподаю. Для студентов моих сколько я их выпустил за свою жизнь. Вот, сделали замечательные карьеры. Нет бы прислать Александра Сергеевича за знания. Знаете, Александр Сергеевич, Помините, как вы нас учили. Нет, не, никто ничего не пришлет со своих миллиардов. <coughs> да. Для чего я? Для хлеба. Хлеб-то производит, я же его должен есть, а кто его будет есть? Я, вы. Да, его для муки, для чая, для хлеба, для пива, для водки. Для всего я. Вот для себя только вот вечером так к стенке повернешься и вроде подумаешь, ну... Ну самотоха, ну что-то я устал. Даже да. для поживу, да? Вот для себя, вот я, Игорь, отвернулся, вот для себя тут немножко пожил, так подумал, посожалел, думаешь, уж несчастная моя жизнь. Все, я для кого-то, для кого-то, для кого-то так всю жизнь и прожил. Макс, с вами не согласился, но... Да? Интересно. Но это другой вопрос, это дальше. Ну, так что там дальше? Так, э -э так да, вы все пометочки делаете, записываете. Количество. Примеры. Нечто сохраняется и не тождественно своему инобытию, а отлично от него. А оно в то же время и есть инобытие, и в то же время не есть свое инобытие. И инобытие как момент нечто, есть бытие для иного, но нечто сохраняется и сохраняется в противоположность своему изменению, в противоположность своему отрицанию и, и не просто и сохраняет равенство с собой, сохраняет равенство с собой и противоположность своему неравенству и эм, с этой а равенство с собой это тождественность или бытие. Мы помним это, да? И такое бытие, сохраняющееся, есть в себе бытие. Да, вот что такое в себе бытие, сохраняющееся, тождественное, тождественное самому себе, есть в себе бытие. Так и говорится хорошо в себе бытие и по-немецки также, да и в других языках. Вы – себе, и мы понимаем, что это где-то вот внутри. Вы – себе, да? вот себя – я, а это что-то во мне, так и вещь. Очки – а это что-то в нем. Тождественное, упорное, сопротивляющееся разрушению. Вот, скажем, од... душка у меня сломалась, вот я его восстановил, отремонтировал, поставил другую. То есть и очки есть, так бы они изменились. Значит, стали там каким-то другим бытием, и бытием развалились, там выкинуты были, и так далее, и гнилево. Вот. А так они есть. И любое бытие так сохраняет себя. Но в себе бытие вот это очень существенное определение. Его нужно и значит, зафиксировать себе, отложить, усвоить вот в этой логической форме, которую воспроизвела Ксения. И на примерах. Ксения, у вас есть примеры в себе бытия. Угодно. Что угодно. Любой предмет может быть примером. Ну в себе, в себе что такое телефон? Это вещь, по которой можно звонить, И несмотря на то, что куча всего еще можно делать своим телефоном. Звонить по нему все-таки можно, значит он сохраняет Пока телефон, еще есть, да. По пока, как еще. Как да. Причем, скажем, он может там. В каких-то отношениях быть сломлен, там трещина, или там очечник потерялся, или еще что-то, есть этот футляр потерялся, или еще что-нибудь, но пока он работает, он сохраняет себя, сохраняет это в себе, сохраняет тождественность, и стал быть, и в себе. Но в более глубоком смысле, значит, в себе бытие – это вот это вот внутренняя такая основа, ядро, зародыш. Что-то упорное. Да? Или Гегель еще говорят, говорит, предмет в себе в понятии. Вот когда предмет взят только в понятии, это берется его в себе. Сказ, рабочий класс, вот он, да, Марс, как-то говорит, рабочий класс в себе. То есть он еще в понятии, он еще не развит, он в зародыше. То есть он сам в самом начале организации, скорее еще разобщенный. То есть есть какие-то такие зародыши, организации, коалиции, вот Марс в нищете и философии впервые значит, об этом явлении говорит и называет коалиции. Не профсоюзы еще, а, а коалиции создаются. Вот он, рабочий класс в себе, в ядре, в зародыше. И по мере роста организованности, по мере осознание отстаивания своих интересов, он становится классом и для себя. Для себя бытие мы потом еще рассмотрим. Мы до него еще дойдем, мы до него еще не дошли. И истинный класс, класс в себе и для себя, это организованный, осознавший свои интересы и сознательно борющийся за свои интересы класс. А в нашей стране даже и победивший. Этот это класс в себе и для себя. Или бытие в себе и для себя. Гегель там несколько раз использует этот оборот. То есть вполне развившийся объект. Стал быть, в себе – это вот в понятии, в зародыше, в ядре, в сути. Вот что значит в себе. Или вот Михаил Васильевич любит пример. Человек в себе. А иногда он выходит из себя. Да? Когда он в себе, он нормальный человек. А иногда вот разозлиться, вышел из себя, мы говорим. Да, и действительно, он не тождественный себе, когда вышел из себя, разозлился. Нормальный человек, спокойный человек, уверенный человек, он нас не разоряется, он ведет себя спокойно. Хотя тоже бывают какие-то ситуации, когда нас выводят из себя. Что интересно, вот недавно прочитала Макаренко, он вроде как э, вышел из себя, ударил своего подопечного, но тем не менее остался в себе, он э, продемонстрировал таким образом, что э, он э, делает человеческий поступок для него, он для него вышел из себя и таким образом остался в себе. <laughs> То есть вот этот воспитанник, преступник понял, что его не отправили куда-то дальше по этапам, на него не пожаловались хотя могли бы, а э, человек совершил э, живой поступок, не испугался более сильного своего воспитанника, а напал на него. И вроде как вышел из себя, вроде да, да, бы. Да, да, да, так это же мы иногда тоже делаем. Там кому-то демонстрируем свое так сказать, там, несогласие или там э, значит, противодействие оказываем, чтобы человек понял, что как-то он ведет себя не так. Или говорит, у тебя нет совести. Да? «Апеллируй к совести», то есть апеллируем-то мы к совести, а говорим, что у тебя нет совести, то есть мы как бы вынули из человека совесть, тогда как совесть, она неотъемлемая, это в себе человек. Она всегда есть у самого матерого преступника, совесть, она есть. Другое дело, что это совесть преступника, значит, очень такая растяжимая, твердо выполняемая, но она есть, и мы к ней апеллируем, хотя и апеллируем в такой отрицательной форме. Ну, а у вас есть пример в себе бытия? То есть... Нет, какой-нибудь другой пример? В себе? Да, в себе бытия. Ну вот Ну, что? на колесах с тормозами, но он же стол. Да, се... а что он, как в себе, Это мы... он для нас стол, да. Вот. Но ну, мы его как качество в себе, да, мы его рассмотрели. А вот ш... что значит «в себе»? себе выйти я. Ну, книга, может быть, тоже. Ну, может быть, конечно. Боже, и тоже, бумага другая, и все, и печать, технологии. Но в себе это что-то, что можно читать. Это та суть, которая в ней написана. Как бы она не менялась, хоть она электронная, хоть в телефоне. Хоть это все равно. это. Да, да, устойчивая, да. да, да, наверное. Да, вот хоть электронная, хоть такая, такая. хоть сякая, а тем более древние, скажем, Илиада Гомера, она передавалась устно, да? да? Тем не менее, она в себе, вот она уже была у слепого Гомера. Теперь, любое зерно, зерно это, скажем, зерно яблони, да? Это яблони в себе. Теперь яблоня – это развившееся зерно в себе, и для себя бытие зерна яблоня. Да? Или, скажем, человек, или животное, зародыша. Он человек в себе, да и молодой человек, или только рожденный человек. Он человек еще в себе. Он еще так, ребенок, он до семи лет не для себя. И говорят, личность созревает вот к 6 семи годам. Что значит личность? Личность – это и есть вот человек уже значит, ну более-менее осознанный, значит, более-менее сознающий себя, у которого начинается «я». И он начинает нам сказать, показывать, что он «я». Капризничать там, упорно, обращать на себя внимание. Продолжение книги. Есть даже книги, которые нормальный обычный человек и не увидит книгу. Допустим, Брэйлин, или как он называется, для слепых. Да. А они-то... А они читают. Книга, они читают. Да. Да, там да. точечки какие-то, мы и не поймем ничего. Да. да. вот, кстати говоря, со слепыми. Вот был такой Вольт Васильевич Ельенков, философ советский такой, довольно серьезный, Известный, серьезный доктор философии наук Эвальд Васильевич. Васильевич. Вот. Он, к нему обратились психологи, значит, там с проблемой. И он им предложил, значит, что некоторые вещи, значит, образного ряда, воспринимая глазами, можно заменить другими ощущениями. Вот. И найти пути образование получение образования слепо глухонемыми через тактильные ощущения и вот они открыли целую школу слушай не в мытищах ли она была где-то она была под Москвой Заморская по-моему не помню сейчас по у нас статья была вроде, на ну, да это известная потом была школа и он воспитал значит людей которые без зрения Значит, получили высшее образование, стали специалистами, взрослыми, серьезными людьми. Ну там был Нианс один тоже. Там они пошли очень далеко, потому что они все-таки по ну, марксизм применяли, так как они пытались социализировать этих людей. Но ну, ну, это, это и есть было. социализация. И потом, конечно. И да, вот сути такой вот общественный. А в Америке такие же эксперименты вели. И у них единственная одна девочка была, где они добились от нее каких-то небольших результатов и им радовались. А таких результатов, как у нас, не могли добиться, потому что они вот не пользовались. Хелен Келлен, та девочка, которую смогли так воспитать, на самом деле воспитывали не по методикам этих психологов, а она достигла высоких результатов, потому что с ней с самого начала была ее темнокожая служанка, которая заставляла ее пользоваться ложкой человеческим предметом. Да, да, да. Вот так, и как-то примучала к труду, вот с помощью воды как-то с ней наладила контакт. Да, Но именно, и, и, именно воспитание трудом, человеческими вещами, производством и взаимодействием с человеческими вещами, это помогло как Хелен Келлер, так и нашим ребятам. Да, да. Сделал, сделал человек? Да, Кто да. Да. Нет, ну как? Сообразное деятельность, собачки, кошки, конечно, целесообразное. Помогает человеку, он очень нравится. Значит, Но, как какие, какие есть вопросы по бытию в себе? А вот, ну про Угилье там идет в комментарии про вещи в себе тоже некоторая абстракция. Бытие, ну в себе бытия. Вот, и у меня вот в связи с этим вопрос есть. <къем> Я немножко другие школы пытаюсь так изучать. Вот есть агностицизм школа такая. Да-да. Вот, Но считать, это не школа, что? это направление. направление. Да, тип мировоззрения агностицизма. Что сущность непознаваема. А гнозис. Гнозис познания, а отрицание. Да, и вот высказано такое предположение по-моему, Марксом, что агностики считают разум человеческий вещью в себе, которая ну, никуда вовне вообще не выходит. Так ли это? Можно ли это Ну, агностики так, да. И поэтому субъективный идеализм, да, что все познание, оно тут в коробке. И внешний окружающий мир это вот наше такое изображение, представление, а никакого объективного содержания, дескать, за этим нет. Нету. А гно, агностики. Начали-то вы с кантовского определения, оно как раз указание на противоположное. Кантовская вещь в себе или бытие в себе, значит, это просто бытие. Что значит бытие в себе? Бытие в себе это значит вне отношения к иному. Вот никакого отношения к иному этой вещи нет. Она взята только сама по себе. А это и есть чистое бытие. И Гегель это разъясняет там несколько раз этот вопрос. Что канская вещь себе, она воспринимается как что-то глубокое, там внутреннее. На самом деле это чистое бытие. Вещь взята без отношений. Вещь взятая без определений. неопределенная. Гегель так и говорит чистое бытие. Простое, непосредственное, неопределенное. Вот поэтому значит, с Кантовским тут никаких трудностей после Гегеля нет, и как-то у серьезных людей этот вопрос снять. А вот что касается агностицизма, он такой вопрос психологически более тонкий, и поэтому на него попадаются студенты, во-первых, а во-вторых, люди, которые коснулись философии, но не глубоко. И они тут изображают, значит, такое из себя, что вот они глубокие люди, понимают, что мир непознаваем, та, та та та та та На эту штуку попался даже Федор Иван Стютчев. У него есть такая строчка. Мысль изреченная есть ложь. То есть нельзя сказать о мире, о вещах истинного. Все ложь. Это вот позиция скептизма. Вот есть агностицизм, а более мягкая, значит, скептицизм. Вот все студенты, они приходят на первый курс, они все такие скептики, все такие умные, все такие углубленные, все отрицают, там преподаватели, профессора ничего не понимают. И действительно, профессора вот разрушили сэр, значит, никто не выступил против. Но они думают, что они против. На самом деле были кто против. Мы с Михаилом Васильевичем выступали и против Горбачева, и против Ельцина, и против кого только не выступали. А можно так сказать, если у агностиков вещь себе что-то такое непознаваемая, или они к этому пришли? А у Гегеля это чистый бытие. это то получается у агностиков это уже... Завершение, их не а у Гегеля это только начало. Ну да, так это, это не начало у Гегеля, а это Гегель понимает, что всякое мышление глубокое, да, оно начинается, начинается с бытия, это, с бытия, начало с бытия просто бытия да, а, а эти, так это и есть завершение, вот вся философия, она пришла к Канту, как завершение некоторого направления а это завершение оказывается значит началом последующие но так со всякой теорией происходит скажем физика пришла к ньютону она завершилась предшествующая физика в ньютоне ньютон начинает новую и теперь это начало новой физики новая физика пришла к Эйнштейну да? Эйнштейн вершина физики и теперь и конец. Конец и вершина физики. И теперь начинается новая квантовая физика. Ну, там не только Эйнштейн, но тем не Связывается с Эйнштейном, что часто. То есть и это и... нормальный процесс преемственности связи в любой науке, в том числе и философии. Да, это вот хотел он меня сбить смысле о тючеве о скептицизме, но ему не удалось это. Да, так у Тючьего, значит, вся... Мысль изречённая есть ложь. Тогда я говорю, Федор Иванович, дорогой, стало быть, ваша эта мысль, она тоже ложная. Но если ваша мысль ложная, стало быть, не всякая изречённая мысль есть ложь. Так ведь? Так. Теперь, если это так, то первая ваша мысль уж точно ложная. Вот ваша мысль, она точно ложная. Так или не так? Так. так. Да. Чуть -чуть Кто? Чуть-чуть. Да, наверное, обиделся. Хотя у него много хороших, умных, мудрых стихов. Я люблю так иногда почитать. Он Он такой философ, он глубокий человек философствующий, глубокий, и поэт, и поэт такой чувствующий, и мыслитель, но ну и работка у него тоже была дипломата с Германии, это тоже не хухры-мухры. И в тех реалиях, это вот он с Горчаковым вел тогда политику российскую, в общем, довольно проницательную Маркс и Энгельсом там Россию зубами скрипят. Россия там всех подавляет, в том числе и Германию. Германия. Россия руководит германской политикой. Ну, да. А, да, так выражался Энгельс. Кстати, он написал специальную большую статью о русской политике, которую долгое время Сталин держал под спудом. Не хотел, там много критики России было, я тут как раз перед время, и Сталин так попридержал. Не хотел, чтобы вот этот критический по отношению к России дух значит, распро... был воспринят не некритически. Вот только уже после войны опубликовали эту статью в собрании сочинений красным Маркса и Энгельс, О русской дипломатии. Так, это все мы с о скептицизме, отючеваем, значит... Вот этот скептицизм – это очень широкое мышление у разума, у рассудка, который только начинает. Но я думаю, что большинство все таки людей-то взрослых, они становятся взрослыми, и они эту почву покидают, почву скептицизма. Но как принцип познания, как такая ступень познания, Марс и говорит вслед за, Дем... э, за Декартом, Подвергай все сомнению. Вот когда ты впервые встречаешься с каким-то мнением, особенно от нынче, все подвергать сомнению. Почему? Потому что ложь, фальшь изо всех значит, тарелок льется. Все фальшиво, все ложь, обман потоком мощным идет. И разобраться в нем очень трудно. Поэтому начинать надо с сомнения, сразу критически все воспринимать. А то тут вам лапши навешивают на уши. Но критически, значит, с разумом, с анализом, что что это такое, почему это так, кто это так говорит. Сейчас все социалисты, все социализм. Ну, по-моему, уже не осталось. Даже «Единой России» ощущение такое скоро будет со социализм. Да, это вот я недавно обратил внимание, вот буквально на днях. Причем я знал эту статью, знаю, мы, знал давно мысли ее. Вот. Но название как-то, ну, уже привык, не обращал внимания. Я сейчас только обратил. Юридический социализм, статья у Энгельса в 21 томе. Это где-то написано уже в конце жизни. Юридический социализм. У них в манифесте коммунистических партий там, значит, мелкобуржуазный социализм, Буржуазный социализм, клерикальный социализм, утопический социализм они рассматривают. А тут в конце жизни Энгельс значит, выделяет еще и юридический социализм. То есть этот вот Менгер, там, он и философ и юрист, значит, выступает за некоторый юридический социализм. Мысль у него главная, это я ее еще критиковал в советское время студентам, когда читал лекции. О правом государстве. Вот о правом государстве обосновал это вот этот Менгер. И Марс с Энгельсом тогда еще, в 19 веке, над ним издевались и смеялись, что мол, какое какой правое государство, что вы имеете в виду? А имели в виду они выдумку, что государство, в котором законно, осуществляется автоматически. И все так хорошо, такая благодать. Вот нам нужно общество, в котором закон осуществляется автоматически. Такого государства нету, не было, нету и не будет. Во-первых, во-вторых, если законы будут там осуществляться э, почти исключительно, да, всеобщим образом, то это будет другое общество, не ни государство, не ни право буржуазного или рабалистического, каким оно сохранилось до наших дней. Тоже не будет. А будут простые человеческие законы и выполняться будут в основном моральным образом. Хотя общественный контроль необходим. Так, ну вроде обсудили мы этот вопрос даже излишне подробно, но я думаю полезно. По поводу в себе бытия и по поводу конца философии э, на том, что в себе бытие невозможно якобы познать. Я думаю, что это, ну, это не я думаю, это я у Гегеля вычитала, что из в себе бытия такого, таким образом рассматриваемого, изъявили отношение к бытию длинному, однако к себе бытие оно возникло как противоположность отношению с иным, то есть равенство с собой, в противоположность своему неравенству, то есть в самом себе бытии уже заложено иное, и оно уже на него указывает. А, а люди, которым недоступна не диалектическая логика, они привыкли только к зряшнему отрицанию, к уничтожению полному, а к удержанию не привыкли. Поэтому не привыкли к противоположности, противоречию. И э, когда говорят о том, что мы не знаем, что находится в этой вещи, это значит, что мы запрещаем себе говорить да. о том, что эта вещь определяется через что-то иное. Да. Привыкли вещь воспринимать как вещь. Очки есть очки. Книга есть книга. Вода есть вода. И все. И дальше не двигаться. Но фактически это она уже и сделала переход и к следующему понятию. Рассмотрела их соотношение в себе бытия и бытия длинного. Ну, Себ-бытие относится к бытию для иному и есть как небытие бытия для иного. А бытие для иного, в свою очередь, понимается нами только как развлеченное, как развлеченное от чего? От того, что есть в себе. Стало быть, одно, каждый из них содержит в себе другое, как свой собственный момент. И, э, и называется такое? В нем бытие. Но я, я еще. Да, сказать, вот это есть в нем бытие, то есть следующее наше понятие. Так, я, загружу, я вернусь еще к, к, к, к этой мысли. О том, что каждое содержит в себе другое. Да, и нечто есть лишь как тождество обоих моментов. Что, есть, что оно есть для иного, то оно есть и в нем самом. То есть даже, даже, если, Вы вот, нем. даже если оно не соответствует определению, это же отрицание «в нем есть и то, что есть в себе открытое отношение бытию или иного, и э, есть в нем внешним образом. Ну вот, например, хорошая девочка не состоит только из хорошести. – В ней могут быть вполне какие-то недостатки. Она же девочка, она же нехорошая. – и, и, не, и, не и не только и девочка. – и, и это есть иное в ней самой. Да, хотя, да. Есть, хотя и есть ее в себе бытие, которому она соответствует. Она хорошая девочка, она делает хорошие поступки. Но она открыта отношению к иному, должна порваться. Да, – Да-да. И раз оно есть в ней, Значит, оно есть и в ее в себе бытие все-таки, в конце концов. Ну, собственно говоря, с этим мы и пришли почти к определению определения. С этим, с в нем бытием. Значит, но я думаю, что мне понятно, что она сказала. А вот что касается, скажем, Андрея, я не уверен, что он понял вашу глубокую речь. Может вы ему теперь более логично все это развернете в таком в кратком варианте? В кратком варианте, начиная с того Внимание, момента. Внимание, сосредоточились. Начиная с того момента, где э, нечто сохраняется в своем изменении. Не, не, не, вот когда мы э, рассматривали в себе бытие и поняли, что в нем есть и иное. Да. Бытие длинного. Так сейчас в себе бытие есть только как равенство с собой в противоположность неравенству с собой. Стало быть, во в себе бытии есть бытие длинного. Также и в бытии длинного. Есть в себе бытие, поскольку бытие для иного указывает на равенство с собой. Оно есть как развлеченное, развлеченное как неравенство с собой от равенства с собой. Стало быть, оба из них содержит каждое другое как свой собственный момент. То, что есть как бытие для иного, есть в самом нечто. Или в нем? Ну В нем. В нем. Надо, наверное, было как-то более определенно сказать, что э, такое тождество обоих моментов, когда каждый из них содержит разный от него самого момента, называется в нем бытие. Да? он было это зафиксировать. Ну, то есть мы увидели, что в себе бытие есть бытие для иного, содержит его как свой момент, и бытие для иного содержит в себе бытие как свой собственный момент. И э, такое тоже называется «в нем бытие». В нем бытие. Или, значит, можно проще это выразить еще. Значит, бытие – вернулось в себя из бытия длинного. Мы рассмотрели сначала бытие длинного, да? и теперь дошли до в себе бытия, и понимаем, что оно вернулось в себя из бытия длинного, и, следовательно, имеет в себе отпечаток этого бытия длинного. Поэтому это бытие длинного есть в, во в себе бытие. И мы имеем... А, Доска-то была. И мы имеем... Нет, ладно, она заполнила, не будем отвлекаться. Нет, там много. Наплевать на нее. И мы имеем, стало быть такую же ситуацию, как с наличным бытием. Да, у нас было наличное бытие и в нем небытие. Также теперь мы пришли к этой ситуации. Но на другом уровне мы имеем в себе бытие, а в нем бытие длинного. То есть мы снова имеем как бы определенность. Да? или ситуацию, похожую на определенность на наличном бытии. Только теперь это уже у нас развитая определенность, где вот эти моменты через бытие длинного и через себе бытие развиты. Такая ситуация, или такое соотношение называется... В нем бытие. Нет, я искал. В нем бытие это. И в нем, в нем бытие находится во в себе бытие. И составляет как бы его определенность. Да? И ситуация похожа на Наличном бытие. Но теперь это не определенность, как в наличном бытии, а определение. Вот это и есть определение. Осталось только его сформулировать ну, как, как определение. Определение сформулируется как определение. Как определение определения. Вот это будет определение, определения Ну, вы запомнили? Нет, Ксения это запомнила определение, определения? то Определение, определение, я помню его вопрос. Ну, восприятие. А, а он тоже может ну, еще лучше. А, а то вы-то поговорили, а он ничего нет. нет определение, качество, которое есть в себе, в простом. Нечто, которое находится в сущностном единстве с другим моментом этого нечто в нем быть ее. Ну, можно сказать, и в единстве. Но Гегель говорит, соотносится с ним. Соотносится. Находится в единстве, то есть тут какая-то такая жесткая связь. А вот находится соотношений с ним, да? Ну, а могли бы вы нам немножко вот это определение порасшифровывать, покомментировать? Ну, э, все-таки у нас вот в нем бытие это бытие, как по аналогии с, с намеченным бытием, мы имеем тоже по аналогии с наличным бытием небытия, не то есть, бытие для иного, как, как аналогия небытия, скажем так. И вот эту вот противоположность, в нем бытия, она составляет, ну, если брать по аналогии с наличным бытием, бытием определенность его. Но это уже <смех>, определенность не та, которая была по наличным бытия, а более высокую… Ну я же сказал, развитая определенность. И является определением. Понятно. Ну, можно и так сказать. Значит. И я уже говорил, да, что определение есть качество, можно сказать. Вот определение есть качество. Они похожи в значительной мере. Как, скажем, мы в наличном бытии мы выделили определенность и сразу выяснили, что если взять ее изолировано, это качество. Так и здесь в определении, да. определение определение оно начинается с того, что это качество. Но оно не просто качество, а качество в себе. Качество, как в себе бытие, как внутренние существенные вещи. Причем, значит, качество, которое есть в себе, в простом нечто. То есть, вот оно не взято отдельно как-то, а оно взято в нечто. Качество, которое есть в себе, в простом нечто, и сущностно соотносится с другим моментом этого же нечто, с в нем бытием называется определение с в нем бытием, который есть в нем, но некоторым внешним образом, некоторой поверхностью, да, скажем, ну вот мы на поверхности это видим внешнее, скорее в нем бытие, в нем что-то есть, вот в Андрее такой симпатичный мужчина, такой здоровый, такой что-то в нем есть. А да, кстати, так и говорят, да, в этом что-то есть, в нем что-то есть. Он такой непростой. Да, это смотря с какой стороны. Иногда, да, что-то в нем не то есть. А если то, это значит. Да, да. Это пока, это внешнее определение. Но определение нас ориентирует не на внешнее. Оно только указывает, что оно проявляется в этом внешнем. В Андрее, как внешнее. А определение, оно нас ориентирует на вглубь его в себе, если взять его как нечто, значит, некоторые в себе этого нечто. И через внешнее, через в нём бытие да, мы можем дойти, проникнуть в его это внутреннее. Ну и мы с вами так как его товарищи, мы уже давно проникли, мы уже знаем много его внешних определенностей всяких, много всяких в нем бытие, и примерно все представляем его в себе, что он коммунист, серьезный человек, организованный, сам занимается, развивается, товарищам помогает значит, развиваться, сомневается. И ядро у него в себе, вот это бытие, да, его определение, оно серьезно. А скажем, историка КПСС показала, что Определение коммунизм у них фактически у многих отсутствовало. Как только изменились политические ветры, сразу выяснилось, что значит, никакого коммунистического определения у них нет. У них давно уже буржуазное определение. У них определение было внешне, да, вообще-то ты имеешь. А, да, во мне быть им они показывали нам, что Маркс, Энгельс, все вот эти коммунисты, Егор Яковлев, а у них там целый Лениниан, они там Лениным клялись с молодого, воспитались в коммунистических семьях, а потом оказалось, что уже давно заедла антикоммунист. А, а это, оказывается, все внутри должно быть. Да, да. В себе да. они не были коммунистами. В себе Но в определении буржуя. они не были. Они уже были буржуями давно. А уж не говорят, таких мерзавцев, как Горбачев и Яковлев. Не хватало в Целинной стросточке. Да. Для, для — Можно сказать, что по форме они вроде как коммунисты были, а по содержанию... — Ну, можно и так, но это уже, это уже сущность, это категория сущности, формы и содержание. А мы это говорим сейчас о простых вещах, но даже простые вещи, вот они уже на многие существенные вещи раскрывают, да, а категории сущности они уже есть, раскрывают более глубокие, конкретные стороны и так далее. Теперь, это не значит, что у Андрея, у меня, у всех вообще людей нету и каких то нехороших определений. И если покопать там насчет недостатков, меня или его, или еще кого-нибудь, то тоже можем увидеть, что есть еще такие свойства у нас, с которыми надо побороться, и которые пытаются влиять на определение не в ту сторону. Вот, а иногда, может быть, и успешно влияет. Боремся день. Да. Кстати, да. боремся каждый день. Некоторые в буквальном смысле. Начи... начиная с просыпа, да? Просыпаются люди некоторые, и так неохота вставать. Будильник зазвенел. Хлопнули опять пять, но они завели будильник там наверное, три, на три-четыре раза, он опять знит. они опять хлопнули, борются, идет напряженная борьба, вставать, не вставать, но все-таки на работу идти надо, а некоторые так и не пойдут, да, выпить пиво или пойти на работу, выпить пиво или опоздать на работу, выбор, да? и некоторые делают выбор в пользу пива, но я думаю, у нас такого нет. Ну, вот мы доехали довольно быстро, благодаря Ксении, значит, до определения. Я думаю, что это хорошо, и на этом тогда сегодня можно остановиться с тем, чтобы, значит, в следующую нашу встречу вот этот отрезок от нечто до определения, ну, как-то... Более так усвоить легко, чтобы он каждым из вас воспроизводился уже, да, чтобы каждый из вас мог уже мыслить на эти темы, размышлять в этих категориях, примеры знать хорошо. Да, подумайте над своим примером. Вот мы сегодня тут многие вспомнили. Подумайте над новыми примерами. Какие тут могут быть новые примеры? А примером может быть все, Может быть все, но, конечно... Живее, ярче примеры из жизни или биологической, или социальной, или духовной, да? Хотя эти категории, вот, которые мы изучаем, категории бытия, они, они всеобщие, они относятся, конечно, ко всей природе и к таким, ну, ко всеобщим процессам. Поэтому подумайте, какие тут могут быть примеры новые. То есть, Каждый вот должен научиться и рассматривать, и видеть это в жизни, как это происходит в жизни, как, как категории, значит, проявляются ну, во всех сторонах окружающей жизни, особенно в политической. Так, ну что, какие вопросы есть? Да, да. И бытие длинного, и в себе да, бытия. Да. Две Присо пары это... определений. Да, две пары определений. Они почему мы делаем выбор в пользу бы... пары бытия длинного и в себе бытия? Хотя, ну, в принципе, можно пользоваться и другой. Можно, пары, да. А? Можно. Потому что истина в том, что они соотносятся. Поэтому мы не останавливаемся на нечто и ином, которое якобы безотносительны друг к другу. Мы просто нечто и ином не увидели их отношения друг к другу. Они как бы были вовне друг друга. Но оказалось, что и во себе бытие есть бытие для иного, и в бытие для есть в себе бытие. И это уже интересно, потому что позволяет двигаться дальше. Да. хотя вообще указание вот на дальнейший путь, оно есть уже в изменяющемся и в тождественном изменяется, да, то есть оно как бы есть для другого, вот, который будет в результате изменения, да, то есть вот немножко подумать, даже взра... не относительно Гегеля, а самому так немножко подумать, здравым смыслом, это как бы ясно, что оно вот это вот будет на длину. Теперь, из того, что оно сохраняется, тоже ясно, что раз оно сохраняется, раз оно тождественное самому себе, тождественное – это всегда бытие. Вот. остается его только назвать. Какое это бытие? Вот Гегель его называет себе бытие и называет очень правильно. Почему? Потому что и в языке, и в немецком, и в нашем есть вот это вот сочетание в себе бытия. Он себе, он вышел из себя. Вот. Или что-нибудь в этом духе. То есть, в мышлении, в языке это уже отложилось, но люди это не осознают. Языком-то пользуются автоматически, а вот глубоко не используют это как закон, можно сказать, жизни. Соотношение в себе бытия, то есть вот это существенное, и бытия для иного, сохраняющегося, измененного. И поэтому часто вот споры публичные, они на этом базируются. Одни настаивают на в себе бытие, на тождестве, Другие на бытие длинном, на различии И вот спорят, бьются, да нет, они совершенно одинаковые Значит, там Зюганов такой же, как и, значит, там Горбачев А другие говорят, нет, Зюганов различается Зюганов, вот, значит, коммунист Только он ведет партию коммунизма там и так далее, и там подобное Конкретно не рассматривается, в чем он похож на, на Горбачева, в чем он не похож на Горбачева. А что, что это Горбачевщина без Горбачева, но мы об этом говорили еще в середине 90-х годов, ну практически сразу, что это Горбачевщина без Горбачева. И вот это уже тепи, сегодня это ясно всем интересующимся этим делом. Это Горбачевщина, это социал-демократия. И я-то уже давно говорю, что они уже даже не на уровне социал-демократии. Почему? Потому что социал-демократия на Западе, она худо-бедна, она связана с профсоюзами. За кто идет за Зюгановским, за Зюгановым из профсоюзов, я не знаю. Может, вы знаете, в Москве это подскажите. Скажем, мы не многочисленные люди, но мы всегда с профсоюзами действуем и все время подталкиваем, все время там помогаем, все время ищем точки опоры, даже если они с нами не связаны. Любые профсоюзы, мы будем помогать и помогать. Кстати, переходя к вашему собранию, могу доложить, что в Санкт-Петербурге возникла Организация рабочих, промышленности, транспорта и связи. Они создали такой вот коррекционный совет, приняли устав этого объединения. На собрании этим было 12 человек делегатов рабочих. Причем средний возраст, по-моему, ну там не велся подсчет, но так на, мой, на мою оценку, где-то 23-25 лет. Молодые парни, причем такие боевые, Сами провели, два ведущих было, сами провели, товарищи выступили, приняли устав и где-то сняли здание, это, комнату в гостинице «Спутник». Вот, оперативно провели, вечером во нерабочее время в 20 часов начали, в 22 закончили. И успешно провели и разошлись. Я удивился. Мы с Михаилом Васильевичем были, но практически не участвовали. Единственное, что Михаил Васильевич внес им поправки небольшие такие редакторского свойства в устав. Так что я получил большое удовольствие с одной стороны, с другой стороны думаю, что вот этого развития РКР прошедшего и я думаю, что вот эта линия, вот этот процесс, они будут развиваться. И я думаю, что и в Москве возникнет такого рода организация. Она хороша чем, что если бы за этими представителями на предприятиях были небольшие группы, тем более организованные группы, скажем, типа профсоюза, то, в принципе, из этих представителей можно было бы потом создать и совет городской, совет рабочих. Санкт-Петербург Совет рабочих Москвы. Вот, так что, кто не видел еще на Ютубе, я видел на Ютубе, но на других, наверное, тоже есть. Советую посмотреть, очень интересно. Ну что, на этом тогда закончим сегодня, да? А у вас еще собрание? Конечно. Совета рабочих, я смотрел, видно. что... Я не понял, там. вот именно в практической плоскости они, ну, что будут делать, так, совет. Ну, как Ну, как-то так об этом не говорилось. Не говорилось, да, не проговаривался этот вопрос. Там плана действий никакого нет у них какого-то развернутого. Ну, а действовать в обычном этом нашем направлении, значит, в направлении создания профсоюзных организаций на предприятиях, в направлении создания коллективных договоров, да, этот ведущий, главный, он и сказал, что будем организовываться, и по мере организации будет, видимо, приток людей, будем регулярно собираться обсуждать, значит, вопросы... Вот этой жизни производственной. Да. Ну и главная задача, я так понимаю, сейчас это вот продолжение РКРоских дел на уровне города и рост. Вот. Ну а как пойдет, не знаю. Пока не знаю. Но мне думается, что и вот запал у них такой есть. Чувствуется, они так это с пафосом за это взялись. И общественная ситуация, мне кажется, нынче, она, в общем, подталкивает эти процессы. Это я и по Петербургу вижу, и это я вижу по своему Вышнему волочку. Другое дело, что в Вышневолочке там сейчас не осталось крупных предприятий. Там все предприятия, они самые крупные, наверное, 50 человек. А, самое крупное 200 человек, это вот был комбинат Вышневолодский хлопчатумальный, вот на нем сейчас работает 200 человек, там было 6 тысяч, а теперь 200 человек. Директор говорит, вот, что, мол, выпускают они столько же, сколько, мол, выпускали выпускали на комбинате. Но, правда, я думаю, что это он немножко не, не искренен, почему-то, что раньше выпускали там, значит, видов, двадцать разных тканей, а сейчас выпускают там четыре-пять. Да, и вот читаю я материалы сейчас по истории Вышнего Лачка. В семнадцатом году там было несколько крупных предприятий, значит, хлопчатобумажных, стекольных, заводоперерабатывающих, поэтому там вот эти вот мужики, которые в семнадцатом году проводили революцию, они значит, во-первых, до семнадцатого года там у них было движение э -э, рабочее и коммунистическое, социал-демократическое тогда, и в семнадцатом году они очень быстро этих подтянули своих бывших вожаков, сделали партийную организации, профсоюзы и совет организовали, причем своими, в основном, значит, силами и с Питера даже приехали люди, которые сами из Вышнего Лачка когда-то в Питер уехали. Там вот революционизировались. Один даже участвовал в шествии в январе 1905 года. И потом приехал, сразу рассказывал. И в 17-м году, поскольку тут на железной дороге связь непосредственная и быстрая, у них, значит, все сведения там из Питера приходили в Волочок на другой день. Поэтому все тогда очень быстро, грамотно, четко, спокойно, как пишет один из воспоминающих. Практически бескровно все это закончили. А я правильно понимаю, городской совет он может влиять в широком смысле на гражданское общество, на их жизнь реально. То есть, скажем, не только в предприятиях, да, как они за себя там оставили, да. А то есть расширять локацию. То есть. Получается... Понятно. Вопрос понятия. Значит, это показал еще. Совет 1905 года в Иван Значит, Там, как только он создался, из 150 человек, они создали 4 комиссии. Организационная, финансовая, по грани порядка и еще какая-то. И это была фактически городская власть. До такой степени, что значит, гарнизон вышел за город в поле, чтобы тут, значит, в Заварухе не оказаться и не претерпеть чего-нибудь. Полиция, значит, перестала действовать. Совет запретил, значит, выдачу и продажу спиртного. И 72 дня он руководил всей вообще городской жизнью. Всей. Без армии, без полиции, без городоначальника без всего. Так же было, тем более, и в семнадцатом году. Поэтому... Это вся власть, государственная власть, вся концентрируется в этом совете. Совет — это и есть государственная власть. И я думаю, что она была недостаточно осознана как движение власти сверху вниз. Вот мы хорошо осознали образование советов и советской власти снизу вверх. И образование центральной власти, государство мыслилось как вот вверх. И это есть обычный эксплуататорский взгляд, что власть вот она где-то там. Тогда как власть вот она здесь на предприятии, ее корень на предприятии. Ленин и пишет, значит, основной ячейкой государственной власти является завод, фабрика. И работы 37 й том «Откройте» выступление вот этого времени у Ленина, у них у него там клич буквально все время. Вот рабочие вот должны включаться в управление. А сейчас я читаю историю. Вот в 17-м они взяли управление, выбрали завода управления. И на этом как бы общественная жизнь закончилась. А вот, этот вот, вот эта власть на предприятии, она закончилась. И я думаю, она закончилась именно потому, что она не была осознана как власть общины производственные профсоюзы не были осознаны как общины. Хотя именно об общинах шла речь сначала. Вот скажем, даже если взять союз коммунистов, Марсовский и энгельсовский ранее, 47 -го года, у них даже партия строится по общинам. Франкфуртская община, Кельнская община, еще там какая-то община в партии. Вот. Но потом вот этот спор с анархистами. Анархисты выступали вообще, никакого государства нам не надо, вот наш союз общин. И этот спор длился очень долго. И анархисты потом разрушили, или их деятельность способствовала разрушению интернационала. У нас же Владимир Ильич, он сосредоточился на критике народников, которые упирали на сельскую общину. И поэтому к сельской общине, естественно, отношение было критическое, в том числе и Владимир Ильича. И... Он подчеркнул, что община как кооперация крестьян, как добровольная кооперация крестьян, это очень важно и должно поддерживаться. Но она да. ее как-то государством... Не, не должно. Местами... И поэтому он говорит в статье о кооперациях, нам, собственно, для социализма ничего не нужно, кроме вот этого кооперирования. То есть кроме создания общин производственных, не крестьянских, или не только крестьянских, потому что крестьяне – сельское производство, а на предприятии. Профсоюз, он и должен быть, он и был фактически общиной, только еще не развитый. А вот до развитой общины не дожили. Не дожили. И не дожили именно ну, по многим там причинам – политическим, международного положения, подготовка государства к войне и так далее. И так подобное. Вот. Я думаю, что теперь эти вещи будут исправлены, тем более, что вот надо бы написать на это нам все, но всё, нет времени и сил. Ну, напишем, дозвол. Да –– Да-да. Так, что-то где-то ещё был вопрос. – Ну, я просто хотел сказать по поводу предприятия. У вас было у вас, что он-то может хвалиться тем, что такой же объём ну, можно заметить, что и производительность труда, конечно, выросла, но он может лукавить в том плане, что глубина переработки совершенно не та. То есть вот там работало 6 тысяч человек, они могли получать а, сырье, а сейчас, ну, какое-то более сырое, а сейчас он получает какие-то полуфабрикаты. То есть у него на выходе вроде бы такой же получается объем, но по факту переработка гораздо менее глубокая, требуется гораздо меньше людей. Опять же, если более глубоко, да -да, требуется... там, да. там то это требует вполне... Наверное, так и есть. Кстати, наверняка так и есть. Раньше была, значит, от основной ветки железной дороги Москва-Ленинград, была такая веточка на комбинат. И по ней все время вагоны ездили, доставляли хлопок сырой. А сейчас эту ветку даже разобрали, уже таких объемах не водят, а возят полуфабрикаты на машинах в гораздо меньших объемах. То есть, все за них предварительно это уже давно сделали. Так, ну ладно.